Приветствую на канале Шарабара. Что ж, предлагаю продолжить тему с псевдотопами и продолжить перечисление кое-каких интересных вещей. Так, сегодня мы поговорим с вами о самых дорогих веществах в мире. Начнем. Последнее место достается Шафрану. Его стоимость 11 долларов за грамм. Это цветущее растение, которое можно использовать как натуральное лечебное средство практически от всех недугов, как уверяют так и начиная от депрессии и заканчивая менструальными циклами. Также высушенные рыльца цветков шафрана посевного используются как пряность и пищевой краситель оранжевого цвета. Дальше в нашем списке золото. Его стоимость 56 долларов за грамм. Кроме традиционного использования в ювелирной промышленности, золото можно использовать в качестве электрического проводника и для предотвращения коррозии. Дальше у нас идет родий. Стоимость порядка 58 долларов за грамм. Главным образом он используется в каталитических преобразователях для снижения углеродных выбросов автомобиля. Этот металл не играет никакой биологической роли. Платина около 60 долларов за грамм. Платина и ее сплавы широко используются для производства ювелирных изделий. Платину стали использовать для изготовления монет на несколько тысячелетий позже золота и серебра. Первые в мире платиновые монеты были выпущены и находились в обращении в Российской империи. Метамфетамин 100 долларов за грамм. Гидрохлорид метамфетамина выпускался в Советском Союзе вплоть до 70-х годов в виде таблеток по 3 мг и назывался он тогда первитин. Метамфетамин является психостимулятором с чрезвычайно высоким потенциалом аддитивности, в связи с чем получил широкое распространение в качестве наркотика. При правильном индивидуальном дозировании метамфетамин уменьшает чувство усталости, вызывает прилив сил, повышает умственную и физическую работоспособность, снижает потребность во сне. Рог носорога стоимость 110 долларов за грамм. Рог ценится во Вьетнаме за его якобы способность лечить рак. Его медицинское применение также включает в себя лечение лихорадок и других болезней. Носороги находятся под угрозой исчезновения, в первую очередь это объясняется огромным спросом на их рога. Героин. Высококачественный героин может стоить до 130 долларов за 1 грамм. Этот опиат вводят внутривенно, нюхают и курят, чтобы изменить сознание. Согласно данным, представленным в Докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, на конец 2009 года Россия занимала первое место в мире по количеству потребляемого героина. В среднем в год в стране потребляется порядка, внимание, 80 тонн препарата, что составляет 20% от потребляемого в мире количества героина. Кокаин. Стоимость 215 долларов за грамм. Кокаин – это метиловый сложный эфир. Пинзейлы канина. Алкалоид трапанового ряда. Обладает местным анестезирующим и наркотическим действием. Кокаин является вторым после опиатов проблемным наркотиком, злоупотребление которым представляет собой значительную социально-экономическую проблему. В настоящее время кокаин наиболее распространен в качестве наркотика. Данная популярность обусловлена его стимулирующим действием, улучшением настроения и повышением работоспособности. Мировое потребление кокаина оценивается экспертами ориентировочно. 750 тонн в год, причем примерно треть этого объема приходится на США, которые являются крупнейшими потребителями кокаина. ЛСД. В кристаллической форме он стоит около 3000 долларов за грамм. ЛСД чувствителен к воздействию кислорода, ультрафиолетового света и хлора, но в темноте, при малой влажности и низкой температуре он может храниться в течение многих лет. В чистом виде ЛСД не имеет света, запаха и слегка горьковат на вкус. Употребляется, как правило, пероральным путем, например, с помощью небольшого куска бумаги, пропитанного раствором вещества или кусочка сахара или в виде желатина. В жидком виде ЛСД может приниматься в виде капель либо вводиться внутримышечной или внутривенной инъекцией. Плутоний. Около 4000 долларов за грамм. Тяжелый хрупкий радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Широко используется в производстве ядерного оружия, ядерного топлива для атомных реакторов, гражданского и исследовательского назначения, а также в качестве источника энергии для космических аппаратов. Пайнит – 9000 долларов за грамм, либо 1800 за 1 карат. Этот камень настолько редок, что о нем мало кто слышал. Пайнит представляет собой минерал оранжевого или красновато-коричневого оттенка. Камень был обнаружен в Бирме в середине 50-х годов прошлого века и с тех пор считается самым редким драгоценным камнем в мире – Тафеид. Стоимость тут варьируется от 2,5 до 20 тысяч долларов за грамм. Или же от 500 до 4 тысяч долларов за карат. Это драгоценный камень сиреневого цвета. Считается, что он в миллион, миллион раз более редок, чем алмаз. Вследствие чрезвычайной редкости он используется только в качестве драгоценного камня. Третий. 30 тысяч долларов за грамм. Используется в источниках света, как третьевая подсветка. Дальше в нашем списке лучшие друзья девушек – бриллианты. 55 тысяч долларов за 1 грамм или же 11 тысяч за карат. Бесцветный камень может стоить 11 тысяч долларов за карат, а цветные бриллианты могут стоить намного, намного дороже. Их оценивают по системе 4C, Cut – огранка, Clarity – чистота, Color – цвет и карат вес в каратах, что позволяет определить, насколько камень близок к совершенству. Самыми распространенными на сегодняшний момент являются круглые бриллианты, у которых 17 и 57 граней. Такую огранку стали назвать настоящей или же идеальной. Вам интересно, что это за пропорции? На верхнюю часть бриллианта приходится 33 грани, а на нижнюю 24. Америций 140 тысяч долларов за грамм. Это еще один трансплутониевый металл с очень длительным периодом полураспада, который может доходить до 8 тысяч лет. Этот металл крайне полезный. Аппаратуру с америцией 241 используют и для снятия электростатических зарядов с синтетических пленок и бумаги. Реголит или же лунный грунт. Стоимость 442 500 долларов за 0,6 грамма. Что такое реголит? Это то, что покрывает поверхность не только Луны, но и всех безатмосферных планет. Вот любую планету возьмите, где нет атмосферы, там реголит на поверхности. В принципе, в нем нет ничего примечательного. Эльминит, оливин, анортит. Пироксен. Самое интересное, что все это можно найти и на Земле. Но в 1993 году на аукционе Sotheby's три лунных камушка общим весом 0,6 грамма, которые привезли на нашу планету еще советские исследователи Челноком, продали за 442 500 долларов. Возникает логичный вопрос, почему так дорого? Фи, так он с Луны. Калифорнии 252. Он был получен искусственно в 1950 году группой Сиборга в Калифорнийском университете Беркли. Первые твердые соединения Калифорния получены еще в 1958 году, но наибольшее применение нашел изотоп 252. Он используется как мощный источник нейтронов в нейтроно-активационном анализе в лучевой терапии опухолей. Серебряное место достается графену. Стоимость 100 миллионов долларов за квадратный сантиметр. Именно так, не в граммах. Изобретение за авторством Константина Новоселова. Его трудно измерить в граммах, потому что оно почти ничего не весит. Поэтому приходится мерить сантиметрами. Это двумерная аллотропная модификация углерода, которая в миллионы, в миллионы раз тоньше самого тонкого человеческого волоса. Так что посмотреть на нее очень трудно. И вот мы подошли к лидеру нашего видео. Победа присуждается антиматерии. Его стоимость, внимание, 62,5 Триллиона, вы не ослышались, триллиона долларов за один грамм. На данный момент это самое дорогое вещество, но на самом деле его цену невозможно измерить. При встрече с обычным веществом оно взрывается, превращаясь в свет, поэтому его сохранить практически ни в чем нельзя. Одна тонна такой вот антиматерии в год покрыла бы энергетические нужды всей планеты. Поздравляю, мы с вами разобрали еще одну простую, интересную, на мой взгляд, тему. Жмите, ставьте, делитесь. Надеюсь, вы в курсе, как надо поступать. С вами был канал Шарабара. До скорых встреч.